то данное сие чудо уже непригодно. пригодно. у вас вот в таком плачевном состоянии. Внимательно посмотрим. Состояние его уже не ремонта ремонтопригодное. И чинить его смысла не имеет. Тот контент у нас не простаивал. У нас имеется вот такой вот осифон, который я делал параллельно. То есть смотрим на его состояние. То есть он в нормальном состоянии. Еще ничего не облезло, не облупилось, не об этом. То есть качество на него гораздо выше, нежели смесителя вот такого образца, да, лед, лед, ледеми, да. Это у нас производитель уже калорий. И про это я хочу сказать, очень даже качественный смеситель. Посмотрим состояние, чтобы вы понимали. Этот смеситель стоял у меня стоял очень давно если честно я даже когда квартиру покупал состояние его меня прям удивило первонапер меня удивило именно то что по качеству он буквально даже ничего тут не заржавело состояние его практически идеальное ну, не за исключением винта винт мы в принципе можем заменить у нас на замену имеется такой Хотя, в принципе, ничего такого из себя не представляет. Винт так винт. Смотрим гусак. Да, они вот смотрим да, внимательно по качеству. Ну, одинаковые. Ничего тут не... Вот, они даже размером как будто их отливают. Понимаете, вот. Он. Единственное у них отличие это длина. По состоянию, вот, по корпусу, по площадкам они полностью идентичны полностью одинаковые ну это в принципе и так видно так как сюда монтируются картриджи уже вот такого образца сейчас у нас вот это у нас картриджи диаметр на 40 то есть это самые стандартные которые имеются это у нас мы будем сейчас собирать именно в таком экземпляре смотрим на его комплектацию да тут у нас единственно имеется старая прижимная Площадка, но это ничего страшного то, что она старая Также у нее тут два, две гаечки Тоже более-менее еще живые И Сама э, декоративная площадка Здесь тоже целая Тут в принципе ничего не требуется В ней делать Резиновая прокладка Это сюда идет Она для фиксации излива Так Дальше Смотрим на кольца Одно кольцо у нас мы видим э, зажеванное. Так, блин, два ближе, вот состояние у нее зажеванное, его нужно менять, а вот это кольцо, оно целое. То есть как бы оно еще побегает, но оно уже не слегка деформированная. Поэтому мы его поменяем. Состояние его. Также вот они, вот эти кольца, мы можем их взять, потому что диаметр у них точно такой же, размер точно такой же. В принципе кольца как кольца они как служат просто в качестве проставки между вот, площадкой чтобы она вот таким вот образом просто фиксация, грубо говоря что, почему по, как положить чтобы по ним катался гусак больше у него функций особых нету ну и основное у нас вот такой имеется ремкомплект да да не удивляйтесь в наших магазинах такого ремкомплекта в Комсомольске я не видел. Я его заказывал на Озоне, сантехника номер 15. Это у нас набор идет для поворота, вот написано, для одноруких смесителей для кухни с поворотным изливом и картриджем 40 мм. Вот у нас картридж 40 мм и вот у нас смеситель стандартный на 40 Что мы будем делать? А именно... Так, ну это конечно все я сейчас зачищу лишнее тут. так мало я зачистил это добро и в принципе что мы начнем собирать для этого мы распакуем данное добро так ну и начнем в принципе сборку э -э, стандартную распаковали наборчик ну и начнем естественно Устанавливаем новые колечки, колечко устанавливается заранее, потому что можно потом просто не запихать кольца под эту рубашку. Так, фиксируем ее в правильном положении. Ее расположение должно быть ровно под... То есть, грубо говоря, это не только чтобы только вот в таком положении, чтобы они смотрели друг напротив друга одна юбочка и вторая. То есть работают они по принципу. Вода поступает у нас через там, горячую и холодную воду. Здесь она уже идет, смешивается, именно сам картридж уже регулирует воду. То есть, здесь он, напор идет и сам потом уже подача идет напрямую на грусок. Коречко поправим. Затем надеваем вторую колечко. Направление юбочки мы смотрим внутрь. Вот затем мы надеваем гусак. Аккуратненько. Не торопясь. Легко так покручиваем, туго конечно, туго. Кольца, по сути, не должны проваливаться, поэтому что-то мне вот это маленько удивило, что кольцо провалилось. Но может, в принципе, оно так вот и идет. Состояние такое. Туговато крутится. Так дальше у нас идет вот такой постамент он идет тоже на резьбе, надевая второе колечко то есть они идут в качестве проставки и затем закручивается вот таким образом в усад Гусак, конечно, тугой, капец. Но резинки новые, вода попадет. Здесь она уже будет легче гулять. Это однозначно. Затем берем вот такой вот картридж. Смотрим. Смотрим позицию вот этих вот ножек, двух ножек. И смотрим состояние внутри. Слегка вот так вот позиционируем, вот. так надавливаем и смотрим, чтобы ножки не гуляли, то есть именно в этом положении. Прижимная вот такая гайка, если мы сравним с гайкой вот такой, да, они отличаются. Это она идет из латуни, это идет из нержавейки. И как мы видим Года из нержавейки вообще ничего не берут. Затягивать уже можно будет ключиком. ну в принципе ничего сложного тут нету Затем у нас устанавливается декоративная крышка. И уже сам непосредственно. вот таким вот образом нехитрым собирается э, данный данный смеситель ничего сложного э, вообще То есть, в принципе принцип вы видите ну сюда уже я думаю, уже не нужно будет рассказывать что нужно перекрыть воду для того чтобы э, ну, поменять смеситель потому... <звы> потому что был такой комментарий смешной Предварительно установите, замените и перекройте воду. Надеюсь было полезно.